to Всем привет! Меня зовут Гурам, а вы смотрите канал ДСОФ. Этот крупный мужчина рядом со мной Сергей Герваш. Многие из вас наверняка его уже успели узнать, поскольку он не раз принимал участие в съемках ДСОФ. Помимо этого, Сережа еще и соведущий московской Мили. Но не эта тема нас сегодня волнует. Сергей создал самую быструю Audi A8 в мире. В ней 850 лошадиных сил, и сегодня мы с этой машиной познакомимся, Поехали! Поехали! Слушай, ну вообще моя первая машина это ГАЗ-3110 цвета бакважа Опа! Ну, к сожалению, моя история, она не совсем из тех ребят, кто пошли в салон и купили себе там новые Ламборгини или Феррари. Ну а если выделить 10 самых крутых автомобилей, которые можно было отметить, ну, наверное, это, безусловно, BMW M5 и 60 да, представьте, атмосферный двигатель V10, 507 лошадиных сил, максималка более 300 км в час и 100-200 завода 9 секунд 15 лет назад, 16, это были очень серьезные цифры 100%. Туда же М6 в 63-м 100% m 5 63 И она, кстати, быстрее, потому что она легче Легче и лучше управлялась, да um, SL55 AMG SL50, машина Стива Джобса. Да, одна из любимых его автомобилей, точнее, наверное, единственная его любимая машина. Да. Из внедорожников, наверное, я бы хотел бы отметить ML63MG. Сереж, ну я помню, что ты еще пытался найти комфорт и динамику в каком-то 600-ом Мерседесе, расскажи, пожалуйста, это. историю. Ой, ты знаешь, я специально про него не говорил, думал, ты про а него забыл. Нет, нет, нет, нет. Я однажды на последние деньги практически, там, это было сколько-то лет назад, думаю, мне нужна машина мощная и быстрая, и, какой, и которой у меня еще не было. И я подумал, ну вот, отличная машина Мерсдес CL600 в 215 кузове. Это V12 Biturbo 500 сил. И когда я покупал, мне один хороший человек сказал, что ты понимаешь, что эта машина для очень богатых людей. Я тогда не совсем понял а, тот смысл, который он вкладывал в эти слова, пока я не вложил в нее порядка миллиона рублей за 8 месяцев ее владения. Эта тварь развалилась вся. ГТР у тебя было? ГТР. Ну, слушай, ГТР на самом деле у меня был а, стоковый, а, 486 сильный, то есть самый первый. Ага. И а, знаешь, это тот случай, когда я купил машину не по финансам. То есть это когда ты покупаешь машину на последние деньги, и ты молишься каждый раз о том, чтобы, чтобы я не отвалилась колокол, коробка или что-то еще, да. Поэтому я очень быстро осознал, что эта машина мне не по карману и продал ее, если честно. Сереж, а если человек сейчас захочет перечисленные доработки уже правильный набор, перечисленных доработок установить, это какой примерно бюджет? Кстати, это не так страшно, как кажется, потому что многие думают, что это миллионы, и если от полностью исправного стока до, там, дороги 880 сил, то это, там, порядка 600-700 тысяч рублей, но, опять же, здесь все зависит от того, какие турбины выберет человек, потому что они колоссально различаются по стоимости. Теперь мы получаем очень любопытный вариант. Мы имеем автомобиль, который на бэушном рынке можно приобрести за 1,2-1,4 миллиона рублей. Вкладываем еще 600 тысяч, и за 2 миллиона рублей мы получаем ламбо-киллер. Сереж, какие у тебя были лучшие результаты на четверть мили, на полмили, 100-200, лучшие твои динамические замеры? Ну, смотри, динамику вот прям э, полноценно я мерил в прошлом сезоне, в конце прошлого сезона. Тогда А8 была чуть-чуть слабее. Тогда было 822 силы и э, 1010 ньютонов крутящего момента. В предыдущем сезоне лучшее, что получилось 0.100, это 2.80. Э, это на тоях 3.8. Кстати, на Мишлене 4S 2.86, не такая большая разница. Мишлен рулит. 100-200 лучше 5.54. 5,54 было достигнуто без задних кресел. В данном случае мы здесь видим огроменный тяжеленный подлокотник. Я его, кстати, взвесил с климатом. Он весит 23 килограмма. А в сумме задние два кресла с подлокотником снимают с автомобиля более 75 килограмм массы. А восьмая... И А8 оказывается быстрее, к моему величайшему удивлению, чем корвет. Но, опять же, здесь стартовый, да, стартовый момент. 16-4 для Сергея на Audi A80 и 4, 260 км в час. Ага. С а, коробка. Коробка S. Все. Все? А, Но... а динамик-то все перевелось. <говорит> так, ну что, пробуем? Ну, пробуем. Дорога сколько секунд держать лайк? Недолго, не буквально одну, иначе порвемся. Поехали, поехали, поехали. Все, порвались. Да ладно. Да. Это что порвалось? Привод? Я поздравляю. О <laughs> а чем я тебя просил? Ну, ты там говорил, что типа на, на пыльном асфальте ланч может быть оп опасен. Да. Ну, подожди. А, а что случилось? Ну, у нас порвало шрус. А знаешь почему? Нет. Потому что как бы, э, на этой машине реализован боевой ланч. То есть неконтролируемый. На ней можно поднять оборотов сколько хочешь. И давление надува растет Ты прямо от души тормоз, пол, газ пол И с 3000 да. А с учетом да. того, что у нас сидит три человека в машине И плюс здесь пыльная поверхность Она как долбанула Сначала пробуксала, потом зацепилась И в итоге мы лишились одного из задних шрусов что хорошего, то шрусы по 3000 рублей. Замена 20 минут, и мы скоро вернемся в бой. Поэтому не переживай, мой дорогой друг. Скажем так, в моих руках разная техника рассыпалась, то шрус я еще не ломал ни на одну. Площадь. Добро пожаловать в клуб Хотя любителей Кватро. То, что ты сделал, это максимально возможный. Боевой ланч, Там он производится, там, ну, грубо говоря, там, на нормальной дороге, когда один человек в салоне и так далее. С полным салоном, конечно, нагрузка на привод такой, что он может не выдержать. Ладно, понял. Больше так не буду косять, все, я, я вызываю. Пойдем дальше, поехали искать. Шрук. Поехали искать эвакуатор. Ты что, едем менять привод, что ты на меня смотришь? СД загрузите в машину. Ну, в целом машина за эти деньги дарит абсолютно фантастический набор опций. У вас и роскошь, и комфорт, и скорость, и динамика, и статус. Обсуждая все цифры, на которые способна эта Audi A8, можно понимать, Смотри. что. Это кто такой? Это что такое сейчас было? Это R8? Новая, да. Сереж, ну-ка догони ее. Иди сюда. дай простигнуть ее. Как вы уже успели понять, мы абсолютно не случайно встретили хорошего друга команды DSCO Мишу Семенова. Миш здоров. Здарова! А Миша уже снимался в выпусках ДССО, вы можете их найти на нашем канале И у нас были зарубы моей М5 и его Р8, кстати, освежи в памяти наших подписчиков Что за характеристики? Ну, мы имеем полностью стоковый Р8, В10, 610 сил, объем 5,2 В принципе, вот ну, я дополню, поскольку владельцы, как правило, таких автомобилей плохо понимают, на чем они ездят. Нет, я стоит... отлично понимаю, на да, чем там я езжу. Семиступенчатый преселективный робот. Машина едет один в один, вот буквально один в один, как Ламборгини уракан. По сути, это Lamborghini уракан только в обертке Audi с хорошим нормальным салоном и с нормальной аудиосистемой. Почему мы не взяли ламбу? Мы хотели, конечно же, взять для хайпа ламбу, но просто это Audi а8 это Audi R8 и это символично, что мы взяли в качестве соперника самую быструю серийную Audi, которая есть на данный момент на планете Земля. Что мы сделаем сейчас, Миш? Мы сейчас а, сядем по машинам, я сяду на заднее сидение. Это первый раз в моей жизни будет, когда будет заруба, в которой я буду принимать участие, но при этом буду сидеть на заднем диване Включу себе вентиляцию сидений, устроюсь поудобнее У меня будет суперопытный пилот Сергей И мы устроим зарубу, как в старые добрые времена, несколько раз с места, несколько раз сходу И вот этот твой пафос напыщенный, который ты сейчас демонстрируешь И вот эту улыбку твою мы сотрем с твоего лица вот я, я вот уверен, я вот уверен Окей. Ты готов? Да, конечно. Тогда погнали. по машинам Можешь, пожалуйста, мне дверь открыть Это какой-то непонятный какой-то чувак Ты, мне кажется, машину. сесть не сможешь сесть, возможно, А если ты похудеешь, ты сядешь Да, если я похудею, мы вообще тебя не почувствуем Гром, подожди У вас получается двое в машине Это нечестно, а он один Но справедливое замечание Поэтому, чтобы уравнять шансы Мы посадим к тебе специально обученного человека Специально обученный человек Помаши рукой в камеру Специально обученный человек сядет на пассажирское сиденье, и мы поедем. Так, ну вот кто так паркуется? Да. Один, один, два, три! Так, Восьмая, отстает на корпус, скорость. 180, 220, 240, 1,5 корпуса, два корпуса, R8 сзади. 260, 280, хорош. Вот это сейчас было жестко, братан. А, ребят, вы сейчас услышите голос горячей жопы. Миш, как дела? Давай попробуем еще один заезд с места дать. Я без ланча дам и без штабы попробую. Два, один. Чуть забуксовались, поехали, поехали, поехали. R8, давай. До свидания. Скорость 180, 200, 220, 240, 260. Да нет, без вариантов, жестко. 280, 290, 300. 300. Чисто. Набираем, какую скорость, Сереж? 60? 60 километров в час. Раз, два, три. Проспалить чуть-чуть старт. Но ничего, давай, давай, давай, Сереж. Скорость. 170-180. Догоняем. Давай, давай. А, да, да 20 тысяч, 240. Проезжаем. Пока-пока, R8. Хорош. Давай, хорош, давай, давай. хорош, хорош, давай. хорош. Хорош, Серега. Короче, страшно на заднем сиденье. Миш, скажи, пожалуйста, а что случилось? Ты газ не нажал, Миш? Да я просто отпустил после 200. Да у нас такое ощущение, что ты вообще не нажимал. Ты точно нажал? Да как это так? Сначала-то же я ушел от вас вперед на полном газу, а потом так на половинку, даже кондитер включил. И так будешь готов, скажешь. Но. Раз, два, три. Чуть-чуть проспали мы старт. 180. Догоняй, пауна нас бизнес. Да ну устать, что за И уезжаем. 280 уезжаем. Корпус уезжаем. Хорош. 300 км в час корпус. Чисто отработали, Сереж. Красава. Вопросов нет, ребят. Вот сейчас я думаю, что после всех этих заездов вопросов быть не должно. 208 10, квотор, 100-200 с места 6,8. Ну нормально, в принципе, 10,8. Причем он даже чуть раньше стартанул. Да, Стартанул чуть раньше, но зато будет видно превосходство и все. А, кстати, 0,103,1. Вот мы сейчас... Хорошо стартанули, да. 0,103,1. Что, наши веселые старты подошли к концу И на моей памяти Да что там на моей памяти Вообще в моей жизни это первый такой опыт Что я участвовал в зарубе На заднем диване Я повторюсь, в дичайшем комфорте а, Моя нижняя часть была вентилирована Верхнюю часть поддувала Индивидуальная система климат-контроля все было просто замечательно Единственное, конечно, страшновато было И я думаю, вы это сами заметили Но а, давайте поменьше лирики Побольше по факту. Миш, как человеку адекватному, в отличие от твоего дружка Юмаева, которому мы передаем привет и который не с нами только потому что... Потому что он сам решил, что он хочет быть дома в это время Я со своей владеет. девушкой. Цок, цок у него появилась она. Цок -цок, пацаны так, брат, нам, нам тебя не хватает. Возвращайся, пожалуйста каковы? Давай вместе озвучим. Заезды с места. Audi 8 была ярче. Быстрее, да. Реально. А в заездах сходу было сложнее. И я сейчас предоставлю слово Сереже, которое объяснит, почему было сложнее. Потому что есть определенные особенности турбо и атмомотора. Сереж, тебе слово. Ну, у Миши очень хороший отклик на педаль газа. Атмомотор не имеет задержек. Ему ничего не нужно. Ему не нужно время для того, чтобы турбины начали дуть. Поэтому на третий гудок сразу же Миша нажимал на педаль и получал преимущество Там, в пол корпуса или корпус Соответственно, дальше по ходу дистанции по, по ходу увеличения скорости А восьмая догоняла и обгоняла Если вы спросите нас, какого хрена мы вообще поставили 850 сильный автомобиль 610-ти сильным автомобилем То, в принципе, на это есть разумный ответ Как минимум, разница в массе Автомобилей, она примерно Равна полутоне, а полутонне 500 килограммов Да, 500 килограммов веса, плюс аэродинамика Естественно, у R8 гораздо более интересная Ну и там, более быстрая коробка передачи проще мелочи серии там разницы веса меня с Гурамом и Миша со Стигом но, тем не менее, получилось то, что получилось Какой хочется подвести итог финальный То, что в мире автолюбителей В мире любителей гонок по прямой, по крайней мере Появился новый автомобиль, который заслуживает вашего внимания Автомобиль дешевый, автомобиль злой, дешевый сердито, что называется Который при вложениях суммарных вместе с стоимостью автомобиля 2 миллиона Дарит вам ускорение на уровне быстрейших Lamborghini быстрейших Audi и, соответственно, BMW и Mercedes. Поэтому, Сергей, я тебе хочу сказать огромное спасибо за тот путь, который ты прошел вместе с этой Audi и довел его до Победного конца. Миш, я тебе хочу сказать спасибо, что ты, в отличие от моего друга Никаблук, и присутствуешь на наших съемках и радуешь нас своей крутой тачкой. Ну, а вас, дорогие подписчики, дорогие зрители, мы хотим поблагодарить за то, что были с нами в течение всего этого ролика. Не забыли поставить лайк, не забыли подписаться на канал и оставить ваш комментарий. С вами был Сергей Гервыш, Михаил Семенов, Гурам, команда ДСЦОВ и до новых встреч!